Вчера вернулись как раз из Рима. Позавчера были в Уаутлете. И вчера в 22.06 мне пришло сообщение до 70% сейлов пинка. Как раз в Аутлете время мне очень понравились пинка ботинки одни за 98 евро. Но, к сожалению, не было размера, был только 38 Было что выбрать. Я хочу сейчас ездить э, в Утлет в наш, посмотреть, во-первых, есть ли что-то похожее, насколько схожи коллекции или вообще не схожи. Ну и заодно посмотреть, что происходит по ценам. Сравнить их э, с ценами в Утлете Рима. Поехали! Да, конечно, поездка в Утлет в это время года в Италии выглядит намного приятнее, чем в Москве. Я имею в виду про погоду в закрытой. Ехали в ворота царства аутлета вот, Москвы, аутлета вот, Внукова. Почему Внукова? Потому что именно хочу сравнить Попинка. Пинка выбор для Внукова намного больше, чем в Белой даче. Ну и ехали ближе. Сейчас первым делом магазин Келентлей. Посмотрим, что там, потому что Келентлей не в Италии. Выкопили мужу куртку. Посмотрим. Если okay. тут такое, насколько сколько оно стоит? тан таран 6,995. А трусы? От тысячи то есть вот они они там шли четверо трусов за 29 евро скажи пожалуйста а вот 7 200 и еще там 50 процентов да, до 7 200 да. угу. ну, вот Скажите, пожалуйста, а голубенькое что означает? Здесь минус 30. А, минус 30. Минус а, да. угу. 30%. Еще одна покупка для сравнения из Аутлета Кастел Романа детский чемоданчик American Tourister из бутика Samsonite. Стоимость в Москве 7630 рублей. Цена в Аутлете Рима 6093 ,67 рубля 67 копеек. Причем именно в рублях, потому что это был единственный магазин во всем Аутлете, где была возможность оплатить либо в евро, либо в рублях, естественно, без конвертации. Подведем итоги. Кедиков, которые я хотела, к сожалению, в магазине Пинка в Москве не оказалось. Но при этом были кашемировые штанишки, которые мне очень понравились в Италии. Штанишки были примерно на 2000 дешевле. А, также нашлись ботиночки, которые мне очень понравились в Уолтолете Пинка в Италии. Тоже не было размера, но в Италии они стоили 175 евро, а в Москве их цена 17 тысяч рублей с учетом там, всех скидок, всех распродаж. Какие-то магазины, естественно, есть в Риме, которых нет у нас, именно если сравнивать кассу Романа. Какие-то, наоборот, есть у нас, которых нет в кассу Романа. Цены на что-то дешевле, на что-то дороже. Если вы едете принципиально за марками, которых нет в Москве, тогда, да, окей, это вариант. Если вы уже в Италии и у вас есть свободное время, загляните в Аутлет Кастел Романа. Я думаю, вы не уйдете оттуда без покупок и найдете для себя что-то интересное. Но лететь туда специально в Аутлет лично я не увидела смысла, так как цены плюс-минус одинаковые. На что-то дешевле, на что-то дороже. Только надо еще будет потратить время и деньги на перелет и на дорогу до Аутлета. Надеюсь, мой обзор был вам интересен, поможет сэкономить вам время и деньги. Всем хорошего настроения. Пока-пока.